Перед началом данного ролика я хочу сказать то, что я оказывается в прошлом ролике в конце напиздел текстом, да. То, что получается, материала не хватает. А его оказалось намного меньше, чем я рассчитывал. Поэтому вот что получилось. А, С хуя, М? С хуя, С хуя, блядь. ну я, я ему хотя бы денег не дал, мне это надо. он, блядь? загрелся сука на тебя сейчас взорву нахуй все тут что везде я упал вниз нахуй к этим вещам его будет пока ничего не взорвалось нихуя себе где вот у меня тут с сидит реально круто сука я его приручил несколько дней назад парек придут стоит нихуя попал а я честно я хуел что доевался блять, блять ты ипотека сой, блять ты, ты на мне стрелы фармишь или что? нет да есть блять ебучку пришли ломать на блять отжег бы сейчас визуевец воткрыл Посмотри, что будет, если я выйду. Нихуя. Подожди, не заходи, не заходи. Интересно, куда он полетит? Ебать, он в бар уже почти вылетел. Бля, дм можешь включить. Да я не вижу. Не-не-не, не заходи, выйди нахуй. Что, главное, что он в сторону бара? Выйди, выйди, выйди, выйди нахуй. Блять, что с ним? Мне голову чешут. Пожалуйста. Блять, он не разбить. О, нихуя себе! Нихуя а -а -а. <с index> <nelle> себе! Да, нихуя. Чё ему, нахуй? Да. Он выпал? Блядь. А то эти как, как блять, капельники можно? Бля, хочу капельник срубить очень. Капельник? То что? А, понял. Не люб капельника. Ну пиздец, а если растет капельник? А, но очень долго. Детхин владеет резюме. Бля, я попал. Этот парень был из тех, просто любит жизнь. А если он в лагерь пойдет, что будет? Ничего, блядь. Вроде как. Он же не дропнется. Нихуя, блядь. Эй! Да. Ах ты сука. А ч ⁇ Ты хуй его пиздишь? Да, это вообще вездец. Это, наверное, ну, надо, это не лучше для, для этого лука. А, это Прикольно. Это... Как... Опа, нахуй. А. Урод, ебал хуйнюшку. Нихуя. А кто, сел, я... Слушай, оно как-то... Вон там, урод. Двадцать один. Да? Блять, вот, вот тут. Да. Вот сюда, вот сюда, да, да вот. О, звук слышишь? Да. Батика я вспомню. А, блять. Ой, сука, блять, я обосрался. Что меня трезубец, блять, сейчас нахуй, блять нахуй, блять нахуй. Это я оботихаюсь. Ну, стоит, ничего не делает. Ну, чисто уже принял то, что я его ебну. Я могу вот так, вау, вот так, вау. Ну, ты умер уже. О, у них у них что, блядь? Что? Давай вместе с улаем. Пошел нахуй. Ты пиздец. Это возле столицы прямо. Можно, блядь, офигеть. Блять, оно за 20к обычно спавнится. Ну, примерно. А здесь сразу не даст Тут 6, блять. А. Ну-ка нахуй врываемся. Под флешку. Блять, только без топоров, пожалуйста. Шамби, <связь> бидо... а о, ебать, то. Шамбиди, ебаный. Ебаный, ебаны. Я теперь король этого не дал. Что? Кто-то залупнулся, блядь. Ши, блядь, очки Не Ну, Снизу, который снизу, блядь. блядь, ой ой ой ой какие то очень мощные, блядь. Пошли нахуй. Блин, я там в жопу. Не надо. Ну, камера мама была умерла. 10 лет сплифа, блядь, не зря прошли. Ебать, ты 10 лет сплифа играл подряд нахуй. Да, уеби ты этих ложков нахуй. Легко сказать, блядь. Я не ненавижу, блядь. Я говорил, блядь, это уже... Эй, блядь, чмо, Попуще. Блять. Чему поп. Да нет, нахуй ты сделал. Блять ты снайпер. Ну, блять, ну блять. Эй, еще сзади там негр какой-то стоит. У него в голове, по-моему, что-то есть. Маска. Ну, блядь. Я очень буду удивлен. О, нихуя. Подгончик. Ладно, да, блять, у них тут.. Дверь тут стол, не блять. Да Есть. что вы вот там, блядь, рычите сзади. нахуй. бр мать! Пиздец! Вы чего? Я пошутил. А, блядь! Ай, поджопник какой сильный! А пошел нахуй! пошел нахуй! Ебать, сликалистый! Ну вот это реакция нахуй! Я бы не додумался! Я увидел рез лес, лестницу, я хотел забраться, типа, и наебать ее. А в итоге меня за камень чуть-чуть. Здесь, в... Здесь кстати алмазный блок вроде как есть, но я не уверен. Блять! <стоящие билеты> <сова> <сова> <С вок. сова> я два пожара уже нахуй устроил. Где алмазный блок? Ч за наебало? Я, блять, каждый дом, который такой найду, я его сожгу нахуй, потому что особняки мы не любим. Слушай, бесконечные источники воды, О это Да говнослит. Да, пораучество совершилось наконец-то. Пошел нахуй. Шамбилией. Так, ну мы в принципе уже по привычке. Нихуя то рейдер. они даже не увидели меня. У них, хотя бы дома не сжигают Нихуя, уебал Где хахал? Хахал. Нихуя то блин Я отнял их. Мама, я Эй. О, я это и хотела здесь увидеть. Динеро. Динеро. Так, это... так блять, быстро, нахуй, все съебались. Пошел нахуй. Я два. Ой-ой-ой. Ой, блядь, быстро все съебались. Эй, блядь, а ч так будет? Братишка. Блять, ч у вас так будет? Не ступкой. Все, хватит, погнали дальше. Что дальше, блять, меня в пизде надо. Да не спавнится новые, ты их в пиздешь всех. Все, все, все, Никиточка, успокойся, ты уже там вот пиздил, все с ёбовы. Ай, ай, ай, ай, ай, ай, пошел нахуй, им не ровня. Кам, бля, что, а ч такие кончены, прям? Это нормально вообще? Так, нахуй. Сейчас летим закладом. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь